Кабура! Под прошлым роликом, где я проходил две мины, вы собрали до лайков. Ну, в принципе-то я и так и думал. Поэтому сегодня будем проходить три мины. Если смогу их полностью пройти, получу x 2300. Если буду ставить по 10 рублей, это 23 тысячи Я считаю это неплохо На балансе 4200 Ну в принципе тактика та же самая Делаю контур сначала А дальше уже пробиваю И, и все, и забираю весь бабки по по красоте, поехали Итак, кстати, контур-то На второй попыточке сразу Даже легче, чем на двух минах Ну и здесь, конечно же, самое главное Сначала нужно проебать Логично. Ура, блядь, 70 попыток, и вот только второй раз выпадает этот пункт. Ну ладно, главное сейчас сразу же не всрать, потому что это очень обидно. Ну, хуй знает В прошлый раз они располагались вот так Мне кажется, сейчас они располагаются где-то вот, вот в верхних ячейках Поэтому, раз Два Три Это уже 1150 рублей Шесть ячеек, Три мины Ну, блять Вот здесь важно просто понять, где мины Ну, вот, вот просто предположить Я думаю, они располагаются Вот таким вот образом Поэтому я пробиваю здесь. Сука. А они располагаются ровно, блядь, наоборот. Ну, естественно. Минус чуйка. Но знаешь, братик, я не хочу повторять ту же самую тактику. Иначе, мне кажется, еще уйдет 70 попыток. Поэтому просто крест и дальше закрываю области. Просто закрываю области. Надеюсь, что в них не будет мин. И кстати, и кстати... А, три мины Три мины Я думаю надо закрыть вот здесь Вот здесь Опять 6 ячеек, Три мины а, Шанс того что они располагаются Где-то в одной области все три мины Он мал Ну и собственно говоря шанс выбить а, 2300 x Он а, тоже очень мал а, Поэтому Ебать это уже жестко, братик. А это уже жестко. Две мины. Ой, точнее, две ячейки. Три мины. Два раза угадываю. 2300. Мать его, икс. Но я думаю, вот здесь надо пробивать. Ёб твой рот. Ёб твой рот. Что? Пиздец. Я даже не думал, что дойду до этого шага, когда начал записывать этот ролик. Блять, Вы издеваетесь, суки. Ебать. Ой! народ, 2-300! Ну, я не могу уже отступить, честно говоря, в любой другой ситуации я бы забрал, но ролик-то уже называется прохождение трех мин. Поэтому первая, вторая, третья или четвертая... А... Блять, что делать, а? Какую бить? Всего лишь в одной... Шанс 25%. Всего в одной из этих ячеек нет мины. Всего у одной. Я думаю вот в этой я думаю вот в этой но это шанс пиздец ладно не будем тянуть кота за яйца под эпичную музыку с приближением я пробиваю ключей я, я прошел я прошел 23 еб твой рот сосать, сосать, сосать, ёб 26 тысяч, мать твою, кабура, сосать нахуй, да, да, да, блять, 2300, мать его, x, одна ячейка, которая просто вот так на нахуй, блядь, что, что ты творишь, кабура, что ты, мать твою, творишь? Это пиздец, это пиздец, это пиздец. 26, мать твою икс. Ой, блин, 26 тысяч, 2300 икс. Две мины пройдены. Не так, две мины пройдены. Три мины тоже пройдены. Я бы мог сказать, что следующая цель 4, но блять, тут 126 тысяч. Ну 126 тысяч это пиздец. Давай с другого края пойдем, просто я могу пройти 24 мины в следующий раз. Ну ладно, можно пробовать реально 23 мины. Можно попробовать 23 мины, но если соберете просто какое-то бешеное количество лайков, но это, это просто жесть. И еще никто, мне кажется, так не делал. По крайней мере, поставки хотя бы в 10 рублей. Это, я считаю, точно заслуживает лайка, подписки, колокольчика, не забывай про стримы. Там мы тоже играем в кабуре. сейчас тем более у нас два раза стримы в день. Это в час дня по МСК и в 15.30 или там 16.30, или просто в 16.00 тоже по МСК. Первый стрим по рулеткам, второй по казино, ну они как-то могут меняться, в общем вся инфа в группе. Вот, ну, короче, стримлю и казика рулетки. Кабура на стримах по рулеткам есть, и это просто жесть. Я вахуел. У меня просто уже дико болит голова, и я давненько не испытывал таких эмоций. И суть не в том, что, ну, сумма 100% охуенная, но я бывал, выигрывал, там, вот, буквально там, вчера, позавчера, не знаю, когда выйдет этот ролик, был у меня занос в казике. Вот, там на 100 кусков. Ну, понимаешь, там не было даже таких эмоций, потому что он шел как-то, ну, так, плавненько. А здесь одна просто мина. Шанс 25% и 23 тысячи начисляют на баланс. Это пиздец. Ссылочка на, на Кобуру в описании. Если что, мне бабки все выводят. То есть, ясно. Вовремя? Если что, мне бабки все выводят, то есть выводы работают, важно только не иметь мультиаки и выводить на те же реквизиты, с которых вы и вводили бабло. Ну а я вам пожелаю максимум удачи, чтобы вы хоть раз также испытали такие же эмоции, как и я. Всем удачи, пока.